Одних из самых рейтингов передач российского телевидения Николай Прокопенко. Пожалуйста, приветствую вас по Добрый день, дорогие друзья, дорогие читатели, зрители, сограждане. Спасибо за то, что вы сегодня пришли в этот жаркий, прекрасный день. Вы не на пляже, не в кафе где-нибудь с прохладными напитками, а здесь. Я бесконечно тронут вашим вниманием, с большим удовольствием отвечу на все ваши вопросы. С вами Максим Долрусинфо. Непланетяне дело загадочное, очень интересное, но есть загадка более серьезные. это Почему и каким образом у Советского Союза в 1991 году из-за этого никто, никто не понес наказание? Спустя 28 лет граждане Советского Союза, России в частности, Собирать подписи с требованием, с требованием дать правовую оценку событиям, действиям у того святого Вы немало программ выпустили по поводу Игоря Пачева, и самого Советского Союза, и той ситуации, которая там сложилась. В итоге, 45 1945-1991 год, холодная война, победителем выходит Соединенные Штаты. Вы как гражданин, хотели бы все-таки восстановление справедливости, и получение все-таки от судебной системы оценки событий того времени, действия руководства, которые, в принципе, уже доказаны, что они незаконны, впоследствии чего было ликвидировано наше отечество. Ваша оценка, и вы, как гражданин, поставили подпись под этим коллективным обращением. Уже 600 тысяч рублей. Спасибо вам большое за вопрос. Я постараюсь коротко ответить, рассказать о своем отношении к Советскому Союзу к развалу Советского Союза и к тем ностальгическим настроениям, которые существуют сегодня. Но для того, чтобы понять, для того, чтобы ответ, сформулировать ответ на вопрос Законный или незаконно был развал Советского Союза, мы должны с вами вспомнить о том, э, итоги референдума 192 партии, когда порядка 76% населения бывшего тогда еще Советского Союза проголосовали за то, чтобы за сохранение единой страны через 4 месяца это государство, единое государство прекратило существование. Сегодня, поэтому вот закон или незаконно. Ранее референдум, конечно, не, имеет, не, не имел юридической силы, с одной стороны. Да? Но если 76% людей голосовали, значит что-то в той юридической системе, которая позволила поставить точку в существовании Советского Союза, значит что-то там не совершало. Это валют. Да, Во-вторых. Да. Действительно, юристы много занимались вопросом правовой оценки и развала Советского Союза. И есть мнение, и есть точка зрения о том, что ну, настолько спешили быстро оформить развал и раз, развод Советского Союза, распад Советского, Советского Союза, что большое количество юридических, большое количество юридических э, там, вопросов, ну, просто они были освобождены и, и они были нарушены. Да? Конечно, этот эти ждет, ждут, ждут какие-то большие оценки, можно много изучать эту историю, но я вам скажу так, что, знаете, как говорят, там, чего, чего, чего стоит обсуждение войны, которая уже проведена, Со Советского Союза сегодня нет, можно, можно только пытаться там пытаться искать какие-то огрехи юридической системе, которая позволила развал, развалиться Советскому Союзу. Но не более того, гораздо интереснее отвечать сегодня на вопрос, почему Советский Союз развалился, насколько этот развал был неизбежен, вот, и каковы могли бы быть последствия развала Советского Союза. Ложись историю чуть другому Допустим, существует мнение о том, что если бы там, где, там, вот, в конце 80-х годов, во главе Советского Союза оказался не Горбачок, но фигура, которую бессмысленно сейчас обсуждать со всеми плюсами и минусы, фигура может быть более серьезная, более масштабно вот Я, допустим, там, слышал фразу, что если бы во главе государства оказался человека масштаба Черчина, да, вот, может быть, Советский Союз ждал бы какая-то другая, какая другая жизнь. Но надо сказать, что развал Советского Союза, к сожалению. Причина его является не только, не только фигура Горбачева и его личные качества, там огромное количество причин, и огромное количество, э, огромное количество причин, которые, которые привели, привели к нежелаемой жизни жить в этой стране большого количества людей. Мы можем сегодня много, сколько угодно говорить о том, что советский Союз развалился, потому что колбасы не хватало. Отчасти это действительно ну, так. Да. Мы можем говорить о том, что Советский Союз развалился, потому что уже невозможно было терпеть власть этих кремлевских станций. Это тоже отчасти это правда. И мы не можем, мы можем говорить о том, что Советский Союз развалился от того, что да, ведь многие сегодня говорят о том, что Москва центр кормила национальные окраины. И что получилось? Первые, кто захотели уйти, это страны-прибалтики, которые действительно получали колоссальную преференции от центра центра, да, и в какой-то момент они решили, что они могут существовать сами, лучше без Советского Союза. И мы знаем огромное количество примеров, когда русское русскоязычное население, советской отрибалки не выходились мы не предоставили нас за отделение. Мы с латышеским э, да, что мы сегодня получили, то, то, что они получили, то получили. Значит, речь идет в каком-то смысле тоже об инфантильности об да, инфантильность нас советского народа, которые 70 лет жизни за железным занавесом оказались абсолютно не критически оценить окружающую действительность. Я хочу отправить всех нас в Садой время, Садок, событий вы помните, когда а, Совет Гени решили передать американцам схему прослушки на американском плане посольства. Да? когда всерьез обсуждался вопрос «нужно разогнать комитет государственных спецслужбы». Почему? Потому что мы же собираемся жить в другом мире, да? То есть насколько инфантильны наши были взгляды на окружающим, мы же думали как «что же за своими это следить, да? Зачем? Вот заберите прослушки». Мирческий Хок отставил центральное разведдавочное управление, как и когда узнали, что русские передали схему американской прослушки. потому что они это не передали нам прослушки наших посольств. Они безусловно есть, существовали и существуют в любом посольстве, понятно? Вот. Поэтому, конечно, инфантильность наша, как бы не критичное отношение к происходящему с нами сыграла свою шутку, потому что мы уже себе не доверяли, с вами руководством говорили, никому, а им доверяли, что вот придут эти люди, да, приедут там, из Америки, из Европы, научат да, нас жить, примут в одну единую, справедливую семью народов и заживем мы всем глобальным миром на радость Друзья, да? Да. Вот. Оказалось, что эти мысли были слишком далеки от истины. И одной рукой, одной рукой пожимали руки Горбачеву и, и, и, и шли к разоружению, что оружие, другой стороны, с другой, другой рукой обрушивали курс доллара, как мы с вами помним. Да? И да, одна из причин экономического коллапса Советского Союза, то, что, безусловно, приблизило врушение Советского Союза, это обрушение, обрушение цен на нефть. Огромное количество таких составляющих привело, привело а -а -а. к краху Советского Союза. Но я думаю, если вы меня спросите, как я отношусь к краху Советского Союза, во-первых, мне безумно жаль советский Союз, почему? Потому что в Советском Союзе минус, все дем... мин... минус те все эти минусы, о которых мы говорили, начиная от колбасы и заканчивая там такой, да, Но в Советском Союзе было то, что сегодня, по прошествии многих лет, нам сегодня кажется особенно ценным действительно равноправие людей, да? Ведь в то время Таджик был таким же гражданином великой и большой страны, а не тот человек, который на улице, там, заедулился, правильно, да? Вот. И, русский, и, и, и, и русский был не москален, и украинец был не хохлом, да? И вот этого нам сегодня жаль, нам этого не хватает, правда же? Нам не хватает, по крайней мере, иллюзий, нам не хватает, по крайней мере... Мысли о том, что мы равны. Конечно, при Советском Союзе тоже были, было неравенство, но, но как бы, мы жили в ощущении того, что вот мы чуть-чуть что-то поправим, да? в любом случае идеи справедливости, идеи социального, социального равенства, а в конце концов, идеи чистосердечной, бескорыстной дружбы, да, это было в Советском Союзе. И сегодня нам это страшно не хватает, несмотря на то, что мы ездим там, ну, там, на машинах, и там, и вот, там, у каждого есть автомобиль в Советском Союзе, это вот, предмет роскоши. Большое количество плюсов мы получили. Но есть вещи, знаете, как, когда это писал академик во время блокады Ленинграда, написал, что я без необходимого обойтись обойтись могу, а без роскоши. Так и мы с вами. Вроде бы и колбасы завались, и все есть. А вот это вот. вот это, дружбу, ощущение справедливости, равенства. Нам сильно этого, там искренности нам сильно этого не хватает. И это мы бы хотели из стороны Советского Союза, конечно, принести сюда, к в современный мир. А рухнул Советский Союз, на мой взгляд, потому что конструкция была, к сожалению, на мой взгляд, не жизнеспособна. Заложилась она там не в 70-е, не в 80-е годы, а, конечно. Вот в период того великого, великого эксперимента значит, в конце 19-го, начале 20-го века, когда, когда была так, большая животворная идея разрушить Российскую империю, на основе Российской империи построить, построить антигосударство, антироссийскую империю, уничтожить религию, уничтожить частную собственность, построить новые, новые, новые. На мой взгляд, идея, несмотря на то, что она была прекрасна, она нежизнеспособная, а то, что она так долго существовала от начала 20-го века до почти конца 20-го века, на мой взгляд, она, на мой взгляд это определено только долготерпением и величием русского, советского, российского характера и долготерпением нашего общего нашего совета, то, что раньше называлось советским. Спасибо, спасибо Павел меня зовут. Вы сказали про угрозу национальной безопасности. Да. И вот хотелось бы у вас узнать, почему СМИ замалчивают самую главную угрозу национальной безопасности. Сейчас скажу, какую. То есть Советский Союз проиграл холодную войну, после чего наша территория, нашего Отечества была разделена на 15 зон, на 15 республик. В каждой республике была написана конституция. Нам конституцию наверняка вы знаете, писали американцы. У них это написано на официальных сайтах USA.it. Значит, в этой Конституции глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал, что статья 15.4 является правовой диверсией. То есть Конституция работает против нашего государства. Там прописано общепризнанное принципы нормы международного права, которые являются основной частью нашей правовой системы. Сейчас задаю вопрос. Пожалуйста, наш вопрос. Да, и вопрос такой. Но вот почему СМИ замалчивают вот эту статью, которая является внешним управлением Российской Федерации? Я, кстати, своему не помню, о чем эта статья. Ну, я вам сказал, общепризнанные принципы нормы международного права являются составной частью нашей Ну, если вы знаете, да, то, что Российская Федерация в Конституции, пусть и написано с помощью американцев, но она уже написана они не является основным законом нашим. То, что наша страна приняла на себя обязательства выполнять, выполнять все международные обязательства, я не вижу в этом ничего плохого, честно вам скажу. Вопрос другое дело, что, другое дело, что выполнение международных обязательств не должно идти в разрез, с национальными интересами государства. Да? Поэтому тут, тут противоречие не между статьей, которая существует в Конституции, а вопрос трактовки и исполнения этой истории. Потому что, как известно, благими статьями да, ушла на дорогу и известно куда. Ну, я думаю, так. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. К сожалению, наше время подошло к концу. Давайте, пожалуйста, поблагодарим нашего гостя. Мы сейчас находимся в доме книги на Арбате, где дает свое слово Игорь Прокопенко, очень знаменитый ведущий РНТВ. Мы сегодня земные вопросы задаем, касаемо нашей конкретной жизни. Развал Советского Союза, считаете ли вы его незаконным и хотели бы вы дать этому правовую оценку? Игорь ответил... Более чем пространно, ничего я не понял в итоге. За он, против, воздержался. Он горюет в развале Советского Союза, но делать с этим, походу, ничего не надо. Это такая позиция пассивная. Поэтому мы сейчас пойдем к Игорю и все-таки зададим конкретный вопрос. Вы будете подписывать свой голос, оставите под коллективным обращением с требованием расследования событий? Или как бы вот это вот все, вот это вот, межзвездные корабли бороздят космические просторы. Это не для нас, это не про нас. Да. Последний Спасибо. вопрос, все-таки мы хотели бы все-таки услышать от вас э, конкретную ситуацию. Вот сегодня, за 23 года, городные соорганизовались, подписывают, коллективное, под коллективное обращение собирают подписи. Собрано уже 600 тысяч. Там конкретные требования. Дать юридическую оценку судебной системе действиям и событиям 1991 -го года. Вы как гражданин, я уверен, вы ну, как минимум, что-то потеряли в результате развала Советского Союза. Считаете ли вы, потерпевшей сторона, и, как потерпевшая страна, если вы так считаете, поставили бы подпись, проявив свою гражданскую позицию? Значит, я считаю, что любое усилие историков, юристов, политиков, которое позволило бы нам лучше узнать наши прошлые причины распада Советского Союза, не будет лишним. Благодарю, Игорь.